Снова приветствую вас, дорогие друзья и подписчики моего канала. В этом видео речь пойдет о последнем газогенераторе модели G1, который был произведен в наших мастерских. Теперь на смену ему придет обновленная модель S400ACS. Прежняя модель G1 очень хорошо зарекомендовала себя, поэтому мы решили внести в ее конструкцию только те изменения, которые дополнят и значительно улучшат ее технические характеристики. В конструкцию обновленного газогенератора мы внесли много новшеств, но самым главным изменением станет замена семистрного блока регулировки потребляемой мощности на блок управления нагрузкой с автоматической стабилизацией тока. Ну, а сейчас я предлагаю посмотреть, как работает последний газогенератор G1 до внесения в его конструкцию новых и кардинальных изменений. В системе газогенератора есть автоматическая система отключения подачи питания на электролизер при достижении порога установленного значения по давлению внутри этой системы. Если перекрыть выход газа, газогенератор отключается. При возобновлении расхода газа газогенератор автоматически включается в работу. На этом я буду заканчивать свое видео, если оно вам понравилось, пожалуйста ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и вы увидите еще много и много интересного. Всем пока!